Здорово, короче, появились тут новые кейсы на сайте. Один, Посейдон, а, Один, Посейдон, Арес, Аид, Зевс. Я думаю, что открыть Посейдон это... Ну, Посейдон, сам Посейдон. Сам личный Посейдон, Кровавый Тигр. А Кровавый Тигр стоит. Я не шучу, Кровавый Тигр стоит. Ну, рентген, такой себе. Я думаю, надо открыть Посейдона еще раз. 48 рублей за Посейдона, в принципе, неплохо. Рельсотрон. Ага. <с Bear> <с Bear> 78. Давайте откроем один. Один. Не один, а один. Правильно будет. Капилляры. 20 рублей, ага. Я хочу накопить на Аида или на Зевса. У меня есть сейчас Юс в инвентаре. Но я хочу лично так накопить. Городская опасность, она дешевая Хотя, кейса купила Почему-то я думал, что городская опасность Она дешевая О, калаш во, Уже не хватает, ладно Гамора Если что, Юсп продадим, откроем два раза Зевс Да Мы идем продавать Юсп У нас хватает на два раза Зевс Зевс, первый раз, поехали Гречечные грёзы. И второй раз. Принудитель. 61. Понимаю. Понимаю. Аид. Вот Аид дает. Должен дать. Ни хрена а сейчас оно стоит. Это чё за шишка такой? Аристократ. 50 рублей. Ладно, аристократ говно, запомните. Ну и кровавый тигр, я не думал, что он столько стоит. Азарт. Мне нравится Посейдон. Мы будем крутить Посейдон. Неоновые жилки. 100. Уже радует. Уже окупает потихоньку. Эко. Еще раз Посейдон. Посейдон прям тема. Нетарный градиент. Но ну он еще 90. Что Посейдон творит? Еще один. Ну ладно, мы его продадим. Что творит этот Посейдон? Посейдон прям хорошего охотника дает. Он прям выдает. Но ну, это прям посейдонский кейс. Еще раз посейдон. Вот прям мне нравится. Мне нравится, как он в ВД. Понятно. Недолгая песенка играл, недолгая я танцевал, да? А, ну у меня 431 рубль на балике. Я думаю, будет лучше продать, наверное, ЦЗ. Подвесь вся охотник и вот это все оставим мы. Посейдон откроем. Посейдон дает. Пока не пофиксили, надо пользоваться. Еще раз. Синяя панера. Понятно. Так. У нас есть. Не этот кейс. У нас есть. У нас есть. Что-то выпало. Настоящий змеед. Змеи. Змеият. Вот. 38 рублей. Ага. Еще апокалипт. Вернули 84 рубля. Можно попробовать Арес, Арес открыть. Хороший кейс, думаю. Должен дать. Ну не совсем, но ладно, пойдет. Пойдет. На первое время он пойдет. Давайте Сильвера. Прототип. Ветеран полетов. Он выдает. Мне нравится то, что кейс батл он выдает. Если он дает, он выдает. Ч я сказал, я не понял, но он, вы... он выдал. Он уже выдал. Хладагент, Вендетта. Испытание обнем. Давайте все это зазоним в апгрейды. По цене. На! 250. Я хочу себе пропаган... А, нет, я хочу себе юсп такой. Вот, вот, статрек, Коризной приклад. Раз, два, три. Потом мы идем на 100, выбираем вот это, и начинаем крутить. Откуда у меня галитичные грезы есть? А, у меня еще галитичные грезы есть. Ага, на балике 3 рубля. Можешь попробовать сделать 70? Или 50? давайте 50 попробуем сделать. Вот наемник прям дразнит меня. Вот, а, какой наемник, аристократ. И соседи сверлят. Это надо будет как-нибудь пофиксить на монтаже. Чёрты вы соседи, а. Как они меня бесят. Это извиняюсь за такой посторонний шум. Вот я прям извиняюсь. Арктический волк. 33. 33. Ладно. Чё у нас еще есть? Давайте калашей. Калаши могут дать. Калаши могут дать. Директива. 37, ладно, а ну хотя он окупил, Все. кейс забанил, <laughs> кейс закончился, <laughs> я сломал кейс, я не успел зайти на сайт, я уже сломал кейс, давайте еще раз калашей, ладно, только что будет, Чё... что будет, то и будет, горн войны, ага, 38 рублей он стоит, соседи, соседи, карамельное яблоко, Карамельное яблоко, это неплохо. Давайте Посейдона. Вот Посейдон прямо если сейчас... Ладно. Первый раз он не дал. Если он первый раз не дает, то второй он должен купить по сути. Они стучат, они там что-то мучат. Меня бесит эти соседи. Если у вас такие же соседи, ставьте лайк или подписку на канал. Не мне это терпеть еще целый час. Два-три. Рунический. Янкари говорил то, что хороший кейс рунический. И он немного наврал. Ладно, давайте еще раз. Ну прям рунический. Ласка. Ласка, она стоит. Все. Он дал, он больше не даст. Давайте 007. Янкари говорил то, что это тоже хороший кейс. Боец. Пиздец. Так. дайте звезды. О, город. Нормально. Все под контролем. Хорошо. Ч ⁇ соседи, как же они меня бесят. Нам не хватает чуть-чуть. Нам надо нафармить балик. Ладно, давайте попробуем вот так вот. Экза. 11 рублей. Экза Опять 11 рублей. Серебро. Нормально. Нафармили. Вроде бы, как бы нафармили. Да, 48. Давайте, пос... вот Посейдон. И вот, давайте, вот то, что выпадет, на розыгрыш. Ну, калаш, африканская сетка, тоже неплохо. Давайте так. Я сейчас продам... А, я продаю, что? Револьвер, янтарный градиент. Я открываю еще два раза. И вот то, что выпадает, я иду этот на розыгрыш. А. Не хочу такое вам говно отдавать. Не хочу. Ваша африканская сетка на ее фоне. О! Два победителя, получается, будет. Два победителя. Две африканские сетки, два победителя. Условия кон... М -м -м, дурак я. Ну, давайте лан, Зевс откроем. Я продал пушку. Гречечные грёзы. Понимаю. Я продал пушку. Зря продал, наверное. Я случайно продал, не туда кликнул. На это не хватает. Гамора. Гамора может выдать на последний раз. Блок лечё. Понимаю. Фильвер Элита. Калаш Затерянная земля. Все, на вывод. Три калаша, вот давайте, вот там три калаша на розыгрыш. Первое место Затерянная земля, вторая Африканская сетка, третья Африканская сетка. Итоги ждите в комментариях, я выберу одного случайного победителя. И все. Всем спасибо, кто тут был. Это был зовут ХВХ Легенда, да. Всем спасибо, всем пока.